13 ноября 2017 года международный научный журнал BioScience опубликовал открытое письмо от более 15 тысяч самых выдающихся ученых со всего мира под названием «Предупреждение ученых мира человечеству. Второе уведомление». Письмо опубликовано в 25-летнюю годовщину первого аналогичного обращения ученых в котором сообщается, что все ужасающие изменения в глобальной окружающей среде и климате, перечисленные в обращении 1992 года, сегодня многократно развелись и некоторые даже прошли точку невозврата. Если в 1992 году основную тревогу научного сообщества вызвали в основном озоновые дыры, то сегодня мы имеем катастрофическое изменение климата, необратимую потерю площадей джунглей, лесов и мертвые зоны в океане, где раньше жили вырабатывающий кислород водоросли и фитопланктон. Как следствие, в атмосфере снижается уровень кислорода, на фоне чего массовое вымирание видов, исчезновение водоемов с пресной водой и прочие экологические бедствия просто меркнут. Ни для кого не является секретом то, что климат на планете меняется все более быстрыми темпами. Изменения эти в основном являются производными от астрономических процессов и их цикличности. Геологическая история планеты свидетельствует о том, что подобные фазы глобального изменения климата случались неоднократно и что на эти процессы человечество на сегодняшний день повлиять не в состоянии. Однако люди повсеместно не только не готовятся к грядущему, но и усугубляют своими действиями и так напряженную экологическую и климатическую обстановку в мире. Ученые в своем обращении призывают людей всего мира к объединению перед глобальными проблемами, пока не стало поздно предпринимать какие-либо действия. «Мы надеемся, что наша общая публикация сможет инициировать широкую общественную дискуссию о глобальной окружающей среде и климате, пока их разрушение не стало абсолютно необратимым», говорится в обращении ученых. Выжить во времена грядущих катаклизмов,